Теперь нам нужно понять, какие бывают этапы торгов на аукционах по банкротству. Как проходят торги? Как правило, это три этапа. Два этапа на повышение, один этап на понижение. Что такое этап на повышение? Изначально, когда продается какой-либо объект с аукциона, ему назначается цена. Откуда берется цена? Как правило, из отчета оценщика. То есть, есть квартира, продается за 5 миллионов, выставляется на торги. Первый раз, когда выставили на торги, соответственно, это и есть первый этап. Первый этап торгов. Первый раз продается. И продается, допустим, за 5 миллионов. Если квартира не продалась, а по какой причине это может быть? Возможно, продается много квартир, какая-то часть продалась, какая-то часть квартиры не продалась. Что с ними происходит? Они допродаются. И чтобы допродать, Устраиваются повторные торги. Это называется второй этап торгов. Здесь важно, когда что-то продается повторно, по нашему федеральному закону, указано, что цена должна на объект снизиться на 10%. То есть от 5 миллионов уже отнимается цена 10 10% и идут повторные торги. Если по той же причине какое-то имущество не продалось, то назначаются третьи торги, где цена не повышается, а понижается. А теперь о том, что такое аукцион. Торги на повышение и публичные торги, то есть торги на понижение, я сделаю отдельное видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ну, конечно, рекомендуйте друзьям. И переходите к следующему видео. Начинаем.